Сегодня для нас всех большое событие Не просто праздник, а начало новой страницы культурной истории нашего района Это культура на колесах. Мы знаем, что благодаря автоклубу в самой удаленной части района мы можем приехать и порадовать жителей как самобытными творческими коллективами Пристинского района, так и, конечно, нашими полюбившимися уже артистами городского центра. Наличие вот такого автоклуба позволит нам, в принципе, доносить людям культуру массы более эффективно, используя этот автоклуб, мы будем более мобильным, будем выезжать в отдаленные населенные пункты, где также еще живут люди, и они тоже нуждаются в всех этих привилегиях.